хип ла -ла лай с вами Олег Гудвин. Ставьте нам сначала лайки, обязательно пишите комментарии и подписывайтесь на этот канал, иначе я ничего не покажу. Сделали? Показываю. Ручки расслаблены, просто висят. Прям предупреждайте, чтобы он ничего не сопротивлялся. Да. Весь такой вот расшатанный был. Берем его за правую, левую ногу вверх, коленку ко мне. Ага. А, он не гнется. Ага. Так, и смотри, предположим, сторону. Ой, блядь, у нас бусина боли Сейчас секунду. Да-да-да, такая. Нормально. Да, чуть сюда отойди. Ну, зрители хотят слышать хруст, да? Ой, давайте. Ну вот, Сюда кладем на грудь и скручиваем. Извините, не за Тяжеловато, я не гнулся, все ноги выше не поднимаются, что ли? Деревянный, пацан. Ну давай, стоя, сделаем. давайте. Так, локоток, все uh -huh. расслабленное. Uh -huh. Таз, уперся таз, uh -huh. делай Выше, no. выше, выше, выше, выше. И. Ох. Фух, вышло. Да, интересно. Пожару ударила. Жар ударила, да? Давай следующую ответ, честно, что клевать. Руки на шею, замок, замок. А в другой, губер, замок. А, вот эту сторону надо. Ну, сейчас здесь сначала сделаем так. Сначала высем. Сначала лучше делать всякие вытяжки. Так, плечи расслабил, угу. стоишь на пятках, и угу. немножко ты меня не провисаешь как в гамаке. Ааа, нормально, фу. нормально. нормально. <laughs> Здрасте. Ну, давай, в другую сторону, аж тут да? Вот. Давай ногу, угу. левую, а, выше, выше, выше, и... В какую сторону смотреть? Туда? Сложно. А, Ааа, ладно, О, хорошо. <laughs> готовься, да? Спасибо. Давай, опять вас лайки, и чтобы вылезли были в следующий раз у меня. Фу.